Всем привет дорогие друзья, вы на канале Заработок в интернете и сегодня у нас проект Платео Trade. ссылка на него естественно будет в описании. Здесь находится регистрация и авторизация, также вы можете поменять язык английский на русский или наоборот. В общем-то сначала мы пройдемся по главной странице данного проекта, после чего я покажу вам регистрацию полностью и покажу как здесь зарабатывать. Ну а сейчас реклама очень полезного сервиса которым я сам лично пользуюсь надоела скучная работа с маленькой зарплатой хочешь дополнительный и интересный заработок есть желание завести свое дело но не хватает людей или знаний форум Blacknet – это вакансии уникальные идеи по заработку услуги удобная торговая площадка с гарант сервисом общение со знающими людьми которые помогут советом и делом огромное количество информации по разным направлениям все зависит лишь от твоей фантазии зарегистрируйся прямо сейчас и получишь доступ к статье заработок в инстаграм от 100 тысяч в месяц ссылочка будет в описании Почему стоит выбрать Smart Инвестиции? Э, невероятно просто, очень надежно и сверхприбыльно. Вот этот весь текст я читать не буду, чтобы сэкономить ваше время. Если вы захотите, можете перейти по ссылке в описании и откроется главная страница и совсем вот с этим ознакомиться. Далее у нас идет презентация компании. Здесь у нас видеоролик и небольшой текст. Также можете посмотреть, если вам будет это интересно. Уже более 1700 инвесторов оценили на финансовую модель пишет данный проект здесь написано как работает то есть сначала идет поиск инвестиционных направлений потом привлечение частных инвестиций создание общего финансового пула и выплата дивидендов вкладчиком ну еще небольшой текст время ценный ресурс для любого серьезного человека ну, Далее можете перейти, тоже почитать. Финансовое направление. Инвестиционные портфели Платео сочетают в себе новейшие технологии и проверенные временем стратегии. Здесь у нас и ценные бумаги, и по, и венчурный бизнес. Также о каждом из направлений чуть поподробнее написано. Минимальная ежедневная доходность составляет от 0,82%. Это минимальная доходность, ежедневная. Два принципа инвестирования, диверсификация и вариативность. Также здесь написано поподробнее, если вы не знаете, что это такое, можете загуглить или вот здесь вот прочитать, может, сами поймете. Также PlatioTrade – официально зарегистрированная компания. Здесь мы сможем проверить. Также сделать это сможете и вы. Нажимаете «Проверить». Я вот открываю вкладку «Новую» вот здесь. И здесь видим номер компании. Видим адрес данной компании, видим статус компании, она у нас активна. Это тоже, если захотите, можете все перевести на русский язык через ваш браузер. Видим, когда зарегистрировано, тип компании, счета заявления, о и так далее. Здесь у нас все-все видно. Также можно еще посмотреть историю подачи документов, люди и еще больше информации. Здесь вот все находится. Далее здесь у нас пункт, в котором присутствует меню проекта. Здесь компания для инвесторов, для партнеров. Мы рассмотрим с вами часто задаваемые вопросы сейчас. Также здесь есть служба поддержки, есть email адрес, целых два. Можете обращаться. И вот он, тот адрес компании, который мы с вами до этого видели. Великобритания. Сейчас давайте перейдем часто задаваемые вопросы, посмотрим. Здесь вы можете найти ответ на любой интересующий вас вопрос. Допустим, вот. Имеет ли компания законную регистрацию? Да, компания работает в правовом поле Великобритании и имеет все регистрационные документы. С этим мы с вами уже ознакомились. Кто имеет право быть Партнером компании. Партнером компании имеет право быть каждый человек, достигший совершеннолетия. То есть, вам 18 лет, можете уже участвовать в в данном проекте и зарабатывать. И вот так далее листаете. Обратите внимание, что лучше ознакомиться с этим меню, потому что вот вопрос могут ли создаваться несколько аккаунтов. И здесь ответ нет. То есть за несколько аккаунтов вас могут заблокировать. Поэтому несколько аккаунтов ни в коем случае не создавать. Здесь видно, какие электронные платежные системы используют данный проект. Это у нас Perfect Money, Pair, Bitcoin, Ethereum, Visa и Master. Какая минимальная сумма внесения депозита? Минимальная сумма для внесения депозита 50 долларов. В какой валюте можно инвестировать и так далее Все все вопросы, на которые вы можете задать вопрос здесь, они все есть Так, давайте сейчас перейдем с вами, зарегистрируемся Вот здесь нажимаем регистрация Ссылка, еще раз напоминаю, в описании под этим роликом Вас отправят на такую главную страницу И далее нажимаете регистрация Регистрация здесь, кстати, тоже простая Здесь нужен логин, фамилия, имя, отчество, телефон e-mail пароль от учетной записи повторяете пароль и кто вас пригласил здесь можете в принципе ничего не ставить потому что я думаю вот эта вот строка у вас будет уже заполнена после того как вы перейдете по моей ссылке сейчас я все это заполняю и перехожу нажму зарегистрироваться далее у нас написано Теперь вы можете войти в свой аккаунт, то есть это значит, что вы зарегистрировались и теперь просто жмем авторизация. Эта кнопка у нас находится рядом, она у нас синяя, вот вы ее сейчас все прекрасно видели. Для того, чтобы авторизоваться, вам нужен логин и пароль. У меня браузер уже сохранил эти данные, и я просто нажимаю «Вход в кабинет». И вот так выглядит наш личный кабинет. Он мне очень нравится. Во-первых, здесь нету каких-то ярких цветов. Здесь все сделано в умеренных тонах. Также сразу же видно всю свою нужную информацию. То есть сумма вкладов, общая прибыль, оборот команд, реферальная прибыль. Личный оборот, сколько у вас партнеров, статистика балансов, то есть по каждому из кошельков. Сразу же здесь находится реферальная ссылка, которая будет под этим роликом. Также, если вы хотите заработать на реферальной программе, тоже размещайте свою ссылку. Вот, то есть здесь есть у нас абсолютно все. Также посмотрите вот это меню. Инвестиции, пополнить баланс, вывести, открытие депозита, таблица партнеров, ваши реквизиты – кстати, после того, как зарегистрируетесь, рекомендую перейти сразу в «Реквизиты» и указать ваши платежные кошельки. Ну или хотя бы один из них, на который вы будете выводить деньги. Допустим, у меня это Pair. Я вот здесь вот ввожу Pair кошелек, далее спускаюсь в самый низ и нажимаю «Сохранить». Теперь на этот кошелек я смогу выводить деньги. Пока вы кошелек здесь не укажете, деньги выводить будет некуда. Вот, я указал, он у меня здесь теперь остался. Все, выводить деньги на пар кошелек я могу. Теперь давайте покажу, как здесь начать зарабатывать. Для начала вам, естественно, нужно будет пополнить баланс, как нам сказали, от 50 долларов. То есть, как мы сами прочитали в вопросах-ответах, вот здесь, где они были. Так, далее, выбираем платежную систему, через какую будем пополнять. Сами выбираете, там Pair, Bitcoin. Здесь вводите сумму, любую там в долларах и нажимаете пополнить баланс. Далее пополняете, здесь ничего трудного нету. Потом у нас есть вкладка открыть депозит. Если депозит не открывается сам, то переходите в вкладку открыть депозит. На проектах бывает, когда депозит сразу открывается, а иногда, когда нужно открыть самим. Здесь у меня нету инвестиций, то есть я ничего не пополнил. Поэтому у меня эта вкладка закрыта. У вас здесь все будет. В общем-то, с этим у вас проблемы уж точно не будет. Здесь все интуитивно понятно. После того, как вы сделали депозит, здесь есть мои инвестиции, можете посмотреть там. Давайте также перейду в эту вкладку, покажу, как она, собственно, выглядит. У меня здесь, скорее всего, пусто, потому что депозита я не открывал. Да, видим список наших инвестиций пуст. Теперь, после того, как вы заработаете деньги здесь, вы сможете вывести прибыль. Для этого переходите в вкладку «Вывести прибыль». Перед этим, естественно, указываем свой кошелек. У меня нет доступных средств, а у вас здесь все будет. Вы введете сумму и нажмете «Вывести». Также очень полезным, считаю, на данном проекте есть промо-материалы, которые вы сможете размещать на сайтах, покупая у них рекламу и тем самым приглашая сюда рефералов и получая дополнительную прибыль. То есть даже можно зарабатывать без вложений, просто на реферальной программе. Об этом я еще расскажу в следующих роликах. В общем-то на этом все, ссылочка в описании, переходите, регистрируйтесь, начинайте зарабатывать. Если останутся какие-то вопросы, пишите мне в личку, я вам обязательно помогу. Всем спасибо, всем пока.